И мы разные бачили на своем шляху, и иснували в разных якостях, в якости зарегистрированных организаций, не зарегистрированных организаций. Улады поступали с нами так само по-разному, и самые тяжкие часы, которые, наверное, я помню на своем шляху, это, конечно, был 11-й год, а не был а есть Беляцкая наш старшиня, который находится сейчас в тюрьме И я выдатно веду, что, не смотря на то, что Влада Робиц выглядит, что нас нема, Что мы здесь и стоим в Вандахраунде, я веду, что они не от того, что мы говорим Я веду, что мы читает то, что мы пишем И я веду, что он не выполняется, потому что мы потребуем Но а в последний приклад гэта, вызвали неприличную связь в этом списке, на каким мы настоялись ну а так само я бы хотел пресвятить э, эту премию э, Маре Новицкому, якому уже не имеет Это тот человек, который сформировал меня как правооборонцу, потому что вот тут сказали про червозный диплом, я могу сказать, что в наших университетах и на различных факультетах правом человека не учатся. Это абсолютно разное разумение, что это такое и то, что дается в университетах. У это Марик Новицкий, который я формовал костяк в не только в Беларуси, а, в это в тот сенс, в который мы сейчас используем в своей повседневной практике. Так сталося, что перед нами никого не было. В Беларуси не было оборудовательных организаций, в классическом сенсе, в 80-х годах, годах, в 70-х годах, в отношении от России где были хельсинские группы, в Украине, где были хельсинские группы, другие организации. Нам не было кому передавать э, опыт и разумение этого, что такое право человека. Нам пришлось доходить до этого сами. Пришлось доходить, доходить до того, что такое международные стандарты, какие международные системы обороны права человека, как этим пользоваться. И э, тут так само и заслуга Маликова Марика, чтобы смотреть на этот свет у человека, а не с интересов державы, с нации. наций. В Миламита очень часто в двумя этих рейджуал бывает самое жахливое, то, что мы можем называть. И то, что принципы универсальности права человека, которые мы стараемся в нашем жизни так само использовать и исповедать, можно сказать, это принцип то, что право человека належит всем, незалежно от того, кто иный, и мы не можем обновляться в этих правах, заходящих по неких прикметах. То есть все права человека для усилия. Это есть наш лозунг, каким мы пробуем, и стараемся в нашем жизни э, использоваться.